Я Вот поставить. А, в справке, в какой фиксе справки? вот это там этот датчик фотометки он у вас не задействован он просто по ролику вот так вот работаем по датчику продукта положили работает не положили не работает 4 цифра